Заманим тварь по главной шахте вентиляции Прямиком в шлюз И кто будет приманкой? Вот хороший вопрос Кто будет приманкой? Ну давайте поиграем за Питера Парка, а, Паркера Потому что Потому что Человек-паук а Мне нравится Человек-паук сейчас... Не кашляйте Будьте здоровы как давно я здесь не был, в этой грёбаной игре! Будьте здоровы! Пандемия, масочку надень, пожалуйста. Это такой кайф, сюда вернуться опять, Ати... а... Так, изоляция, 2 метра от меня маску надела, быстро нахер. Коронавирус там всякие ходят. Я, я, конечно, его не боюсь. Да ну вас нахер, я побежал. Чужой и то представляет менее опасность. Я подумал снять режимы выживших, вот это вот все. Специально специально Стима скачал официально, не пиратка, конечно же. Механики, друзья, Стима подвезли. Что можно использовать? Кто говорит? Понял. она опять больная, ну ее нахрен. Так будьте здоровы. Я Питер Паркер. Привет. Мадам, вы очень симпатичны. Мадам. Обидно. Ну ладно, ну ладно, возьмем. Тогда силой. Первый, первый, я второй. Ты где? Самолет поезжает, подъезжает к аэропорту. Где аэропорт-то? Кто она делась? А где эта больная делась? Налу. No. Куда они все пропали? А я Питер Паркер, привет. О, да. Ну все, я полез. Люк, за вами. Я на Закрывай. Раз. Я с этим ч... Раз. Чё ты там мелешь, подожди. Я с этим чужим уже... Мы кореша, понимаешь? Я знаю его, и он знает меня. Ми... Это чё за аппарат? Эй, верните мой старый. Привет, шлюх. Я у тебя тут по шкафам попрачусь немного. Там просто вот этот вот хер ходит. Самодовольный. Ты, на, ты как на ладони, да? Ну... Ты. <свистит> <свистит> вот эта шутка, конечно, у тебя... Ой, бля, ну ты... Я как на ладони, говорит, за стеной. <свистит> говорит, я как на ладони. Я как на ладони. Ты слыхал? Я как на ладони. Бля, вот это она сказанула. Я херею. Я как на ладони. Пойдем через серверную, мне похер. Бля, я как на ладони. Стоит она за стекло. А, до свидания. Меня тут нет. Пошел нахер. Бля, ну ты серьезно заново все, ну. Я как на ладони, бля. блин, я не могу. Кто придумал этот сценарий? Вот. Я как на ладони. Да ты в жопу. А. Я как на ладони хожу с ним. Бля, наверное, выпуск будет. Называться я как на ладони. <с Pacific> Серверно. Здрасте. Здрасте. Тихо! <прав <builds> <прав <systém> Ты чужой так не делай, пожалуйста, больше. У меня волосы седые так станут. Пошел нахер. Ой, бляха, твою мать, я как на ладони. Вы серьезно? Зачем так делать? Срался я, конечно, знатно сейчас. Но я же как на ладони. Тебя. Сейчас Я как на ладони. Все, мне пофиг. Ну какой отсек посадочной лапы? Что за под... Ты чё? Бля, ну ты, конечно, модный, чувак. Пошел нахер, а. а? да Он, по-моему, охеревает. Тебе так не кажется? Я на него 50 топлива потратила. А ну вот так вот со мной. Закрыть люк так он тут да я наверное по вентиляции поползу потому что ну о чем мне вентиляция это мои родные края вентиляция это почти безопасное место почти Но мы с тобой знаем насколько она безопасно. мы с тобой проходили нас ну, еще не помнишь я прекрасно помню я так тогда заорал ну его в баню ну, извините, тихо да спрячься Хорошо. ты пожалуйста найдите для смогу... yeah, Это как в фильме, да? Так, слушай, слушай, мне опять сюда идти? Я как на ладони чё... А тут дверь, по-моему, еще и закрыта. Я просто не знаю, насколько длинный этот... Надо было погулять, ёпта. Я не знаю, если бы он был длинный, вот этот... А чё уже прятаться? Чё уже прятаться? Давай, давай, давай! Тыщ! Пошел нахер, тыщ! Я не вижу... Вот, все. А ч ⁇ прятаться? А ч ⁇ уже бежать прятаться? Он меня заметил. Да, она там. Рядом с тобой. Так, вижу тебя на сканере. Да говорит, где именно? Прямо рядом с тобой. Пожалуйста, осторожно. Да где, бля, рядом со мной? Ты можешь... Девушка, это вы виноваты. Рядом со мной. Где? Слава Богу! Оно не за... я топливка пропустил. Вот это я даю. Пошла нахер. Ползи да за ты? Стоит, бля. И стоит и смотрит на меня. Что, да-да? Да у меня карта есть. Ты че? У меня карта есть, девушка. Да, бля. Я знаю, карта у меня есть, девушка. Что это было? Немноженько, немноженько обздец. Немноженько. Ну так знаешь, не сильно. Не сильно, но чувствуется. Чувствуется дерьмецо. Такой легкий вкус дерьмеца. Ты, наверное, не почувствуешь через монитор или через экран твоего телефона, но я чувствую такой не очень. А, не очень вкусно, но ладно. Ну я вот сюда типа спрячусь, меня тут типа не видно, я типа такой оп и все. А что мне делать? Закрыть чужого в шлюзе? Каким образом? Заманить чужого в шлюз? Да херня вопрос. Заманить чужого в шлюз? Э, Херила, иди сюда. Заманить чужого в шлюз. А что дальше это делать? Ну вы бля мне миссию конечно дали. Стоять, стой я сказал уйти от чужого смысле уйти мы с ним встречаемся что ли зачем от него уходить Он прекрасный ксеноморф пола я не знаю какой пол у ксеноморф у них есть полы полы есть у них нету секунду секунду дело сейчас он уйдет уходи я сказал да вы чё гоните, ты слепой! Да иди ты нахер! Не, это вообще уже какая-то наглость. Ты видел? Чужие, я смотрел вот эти все обзоры ваши. Мне нравятся ксеноморфы, не буду этого скрывать. Хороший м -м, штука для исследования. Ты пошутил или в натуре? Ну заходи, чё ты? Чё ты как не родной? Как засват, наверное, в натуре. Тихо. Бля, ну как его сюда заманить и при этом выйти? Так, ну он делает мне нокдаун. Трохи меня... Трахнул меня чуть-чуть. Как нам его туда заманить? Я понял как. Нам нужна файер. Нам нужен файер и стелс. И мой, и мой навык. Во. О, чужой, фас, фас. Меня тут нет. Ля вот там ящик, можно спрятаться. Или нет? Вот ты дебилушка. Ой, дебилушка. Ой, дебилочка. Да нальми! Спасибо. Что-то нос чешется. Это к чему? К чему чешется нос? Очевидно, какой-то сбой в системе. форс что поделать? Чё? Какой форс-мажор? Ты чё? Чё ты Главная задача. Р использовать. Остальное второстепенно. Прицел! Бросить! Видимо, Кого? Помню, использовать! Прицел! Бросить! Кого я бросаю? Р использовать. Его ага, а не мед доставай, убей его. Слышишь? Это... Патрон закончен. Кого ты там потрясающе, восхитительно смотришь? Меня что ли? Я знаю, что я восхититель потрясающий. Сострадание. Иллюзорная мораль. Так, у нашего андроида поехала кукуха. О том, много у вас шансов, но знаете, Я хожу. Я даже бегаю. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Alien Isolation, где-то вот там, да? Давай, удачи!